Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Мы продолжаем работать и записывать интервью из дома в рамках мер по самоизоляции. Меня зовут Равид Гор, и в этом выпуске программы мы исполняем обещание продолжить интервьюировать наших соотечественников из разных стран о жизни во время пандемии коронавируса. Сегодня с нами на связи собеседники США, Кореи, Израиля и Германии. Как видите, весьма обширная география. Итак, приступим. Изначально, в принципе, мы серьезно не воспринимали, мы наблюдали за Китаем, а потом уже эпидемия стала распространяться и у нас. У нас приехала одна кореянка, которая побывала в Китае, и через нее пошла большая вспышка. Вот И уже государство стало принимать определенные меры. Естественно, государственные школы были закрыты, Некоторые предприятия были закрыты, некоторые предприятия, люди работали на удаленной работе. Вот, но все-таки у нас продолжали работать кафе, кинотеатры, магазины, то есть это ничего не было закрыто. У нас в начале, как бы, когда только-только объявили карантин, парки, все, все эти места были открыты, и как бы, все люди сразу понеслись на океан. Парки, и как бы там было уже столпотворение, и поэтому после этого сразу быстренько все закрыли, сказали, даже на игровые площадки нельзя ходить. В нашем городе, в принципе, карантин объявили официально 20 марта. В Германии в целом я знаю, что карантин объявили с начала февраля, и постепенно федеральные земли, так как их в Германии 16, они постепенно друг за другом объявляли карантин. Первые, допустим, дни, когда это начиналось, давай посмотрим, что было два месяца назад, когда мы все смотрели по телевизору, что происходит в Китае. И мы на самом деле к этому серьезно не относились, потому что это было далеко от нас. И все пришло, когда это к нам и потихоньку люди остались без работы? Ну, сейчас, мне кажется, как бы есть несколько стадий. да, Вначале все были, сначала не верили, потом, а, а, потом конечно, был шоу для людей, что как бы это касается всех, и всем нужно сидеть дома. А, теперь как-то люди, мне кажется, более-менее более смиряются, и уже, а, ну, кажется, зависит, как люди, нет, люди боятся ходить в магазины, а, как бы заказывать домой доставку. Многие начали паниковать. У нас даже были такие случаи, что в магазинах раскупили продукты. А, значит, и, а, ну, Это буквально недолго было. В течение недели, наверное, это все восстановилось. Не было в продаже масок. Нам немножко повезло, потому что наш губернатор как бы сразу принял меры. И а, как только как бы, все это начиналось, она... Быстро приняла решение а, вести карантин. И, мне кажется, вот поэтому у нас более-менее не так много случаев. Ну, если изначально просто люди носили маски, то потом стало все обрабатываться везде. То есть у нас в лифтах, везде, куда бы ты ни зашел, везде есть санитайзеры. Люди сразу обрабатывают руки. Обязательное ношение масок. В городе нельзя передвигаться. Можно только в каких-то чрезвычайных случаях. Там, если надо лекарства срочно или что-то такое, магазины. Здесь все закрыто, работают только продуктовые, только строительные магазины, все остальное не работает. Во-первых, ежедневно на телефон нам приходят смс где сообщается, кто заболел, сколько лет, в каком районе, где живет, где ходил. И люди могут это видеть. Есть такие приложения даже специально, можно посмотреть, в твоем районе есть зараженные или нет. А, нельзя в Германии встречаться с друзьями нельзя собираться группами например больше там трех четырех человек если это не члены твоей семьи если ты не проживаешь с этими людьми uh, ну так скажем в одном доме да, в одной квартире When I've been out, um, from my people are pretty good about it. Um, seem to be like, maintaining distance away from each other um, the stores only let limited number of people in at a time. Значит, ни кафе, ни рестораны, ни магазины, ни кинотеатры, ни парки не были закрыты. Единственное, что было на государственном уровне отменены крупные, большие мероприятия. Не все с этим смирились сразу, из-за этого было вначале какой-то маленький такой хаос. А со временем я смотрю, что люди начинают все больше и больше понимать и соблюдать эти правила, потому что все хотят, чтобы это закончилось. Обязательных мер нет. Корейцы сами по себе очень послушный народ, дисциплинированный. Вот, поэтому если им сказали, что вот нужно справиться с распространением вируса, они и сами многие не выходили на улицу. Как государство помогает тем, кто потерял работу или сидит в отпуске без оплаты? Э -э, пожилым людям. I've heard the unemployment rate maybe is about twenty percent now, um, instead of it used to be three or four um, percent, and the federal government has is sending people uh, a check of just money. I think a couple thousand dollars, um, which is nice um, but if the quarantine goes on very long it's you know, not, not enough to pay rent and things like that. в германии есть uh, большой плюс это поддержка поддержка государства поддержка людей и компаний, в которой они работают Здесь, например, конечно, сейчас очень страдают авиакомпании. Это понятно. Да, то есть люди остались вообще без работы. Но здесь людей не увольняют. Просто компания подает заявление на то, что ей необходима господдержка. Да, занимается государство, занимается армия, помогает нам тоже развозить все. Муниципалитет тоже выкладывает все свои ресурсы, чтобы обеспечить их едой, как бы это то, что необходимо, потому что то есть, если это не делать, они просто убыть голову. Что касается экономики, я думаю, что да, какой-то баланс, ну вот в данной степени в Корее, не знаю, как и в других странах, в Корее это, наверное, поможет как-то сохранить вот, экономику на нужном уровне. Но все-таки я думаю, что по экономике, несмотря на даже вот этот баланс, это сильно ударит. Люди не перестали потреблять. Да, мы сидим дома, но мы продолжаем потреблять. Мы потребители по своей натуре да, мы продолжаем покупать мы продолжаем э, сидеть в интернете и теперь просто шопинг у нас идет онлайн что получилось э, с бизнесом что это тоже я считаю государство должно этим заняться но она пока что еще не решительно не принимает э, меры к этому то есть э, эти люди которые держат бизнес которые платят большие налоги месяц на, на которых можно сказать построено государство они не получают это же безработица, понимаешь, что у них нету какого-то минимума. Сейчас вот говорят о том, что сейчас хотят дать этот маленький минимум, но они все равно не получают официально так же, как вот обычный человек, который работает у кого-то. Я не наблюдаю такой картины вообще. Мне это нравится здесь, и я вижу, как передается, как передается определенная информация в новостной ленте. То есть я вижу, что это сухо факты, без любой какой-то оценки своей, предвзятый, да, непредвзятый. То есть людям сообщают то, что есть по факту. Сложными новостями, если докажет и кто-то подаст, я думаю, что будет штраф и все. Сейчас и Facebook начал работать на это, чтобы не распространять фейки. Те, которые распространяют фейки, есть показания и штраф. Um, there's been news on, like, I, I guess news is the wrong word, but stories on treatments that aren't proven to work, like um, home remedies or um, medicines that people say work. Um, so that kind of, um, yeah, like, false, like, health news, I guess, false medical news. Yeah. Um, Is what I've seen mostly. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, система здравоохранения справляется с наплывом больных? Нет, такого я вообще не слышала, чтобы у нас было в новостях, что врачи валит сно, какой не хватает. Я думаю, в этом плане у нас все хорошо. То есть ничего такого у нас не было. Просто даже я могу сказать, да, вот спросите, среди моих знакомых есть кто-то, кто заболел коронавирусом? Я никого не знаю. Например, кто заболел раком, пожалуйста, я могу перечислить гораздо, ну, гораздо больше да, людей. Um, вы can, they have available resources for you. Mm -hmm. Да, наш губернатор недавно высылал несколько вентиляторов uh, в штату Нью-Йорк, потому что у них как бы большая нехватка. А нам пока вроде бы не надо. Я Разговариваю с медбратами. разговариваю, мне интересно всегда как бы, знать много мнений, из-за этого я, я могу сказать, что он мне сказал, что они на измоте и они стараются и они работают. Это действительно уже как бы не работа, а это как сказать диалоги спаси мир у них есть. Опасаемся и поэтому, как поддерживает губернатор с карантином, люди как бы стараются не выходить из дома, чтобы как бы в вот этот кривая, которая да, идет, она не, она не взлетела вверх и не стала напрягать бы больницы. Дело в том, что у нас родственник, ближайший, который живет с нами, мы живем в одном доме. Сейчас он работает добровольцем. В, в службе здравоохранения при правительстве Германии, что действительно привозят аппараты ЭВЛ из Австрии без айнлайтунгов, это без инструкций, потому что просто не успевают даже. А на самом деле сейчас я, что я выучился, что сейчас это коронавирус, да, тяжелое время, есть очень много людей, которые действительно волонтеры, вот это имя волонтеры, я понял, что это люди, которые они дают от себя, понимаешь? Они не обязаны действительно делать, но они дают от себя, они теряют свое дорогое время. У них у всех есть дети, у них у всех есть семьи. И они, видишь, вызвались на эту беду и сидят. И это очень много часов мы этому укладываем. Это без них это было бы невозможно. Как бы. Они молодцы, что я тебе скажу. У нас есть как-то... Локальный Facebook, называется Nextdoor. Um, that people post requests for help um, or offers of assistance on. It's nothing new, um, but it, it, people I have seen people posting that they need uh, you, you know, what, someone to get groceries or, or whatever for them. Um, and then in our very local neighborhood, we you know we've offered some of our older neighbors help if they you know need someone to go get groceries or, or something for them. Ну, лично мое мнение такое: был и МРС, был и САРС, у нас ежегодно практически бывает почти уже ядерная война с Северной Кореей, поэтому, наверное, выработался какой-то иммунитет. Ну, нам в этом случае немножко, конечно, повезло, что мы можем работать, как бы мы оба можем работать в удаленном режиме, то есть мы уже почти месяц сидим дома и работаем с дома, поэтому как бы скучать не приходится, Ещё, как бы есть. Работа, полная ставка, поэтому сильно много свободного времени нет у нас. Есть люди, которым важно было купить, допустим, дорогую машину, купить, купить дорогие вещи. И сейчас приоритеты поменялись, естественно, потому что сейчас люди думают, как выжить, как прокормить свою семью. И ты понял, что есть вещи намного более важнее, я считаю, чем это. но ну, это я как бы так считаю, понимаешь, это мое мнение. Да, у меня очень много в жизни изменилось. И это все связано, конечно, с финансом. Это связано, что ты делаешь для кого-то, что ты делаешь для себя. Все изменилось. Ну, есть, конечно, экономится время на, на дорогу, которую раньше мы тратили. Как бы это, это радует. И мы проводим больше времени с семьей, а, ну, обедаем вместе, ужинаем вместе. Это, раньше это было очень редко. А, стараемся гулять на улице и больше проводить время с семьей. Но здесь главное, я считаю, занимать себя, да, то есть делать полезные вещи, саморазвиваться, самообучаться, использовать это время для там, онлайн сейчас обучение полно, да, они уже давно вошли в обиход, да, то есть активно онлайн образование развивается. Сейчас самое время. I guess try and enjoy, if you're quarantined, try and enjoy your time as best you can and spend time with your kids. I can say that now, from myself, now is a difficult time. And the world changes in our eyes. And we need to look at all sides and start helping our close friends. Because I think that if, if I will stay alone in this world да, и у меня, я могу что-то дать кому-то помочь и в чем-то, и в конце я останусь один, то я проиграю. То это не важно. То есть надо объединяться, надо помогать больше, надо больше заниматься. Вот, к примеру, то, это, это маленькая вещь, да? Есть еще чем, во всем, что можно, надо стараться помогать и объединяться, потому что победить вот эту эпидемию, я думаю, что большинство людей, если будут вместе, это будет намного легче. Крепкого здоровья всем, всем надежды. Все это, конечно, кончится когда-нибудь, и все встанет на свои места. Хотела пожелать людям воспользоваться возможностью немножко такой тихой жизни, проводить побольше времени с семьей, с друзьями, как бы онлайн. Огромное спасибо, это была интересная беседа, и надеюсь, нашим зрителям понравилось. Благодарю вас.